Они прям то руками ее бьют. Да. Блять, да, да это пиздец, а что такое? А дети на пони, кстати, у них есть. мне на самом деле на людей пофиг. Мне лошадей жалко. Хочешь? Хочешь? Не бля! Лошад. Давай все, давай не будем, давай, давай не. Вот это прям месиво, там же прям вон сама. Блять, как парад прям. Это игра престолов. Да. Это прям масштабные соревнования или что? Там прям стадионы, типа, целые? Ну, он пространство. Блядь, ну это... Оу. А если они бараны баран с человеком перепутают? А если лошадь человека? Травмоопасно. Блядь. Это что я думаете? сразу вспоминаю, Чайки, знаете, кого этого? Исполнитель роли Супермена, он же с лошади упал и <сcoff> переломался, <сcoff> нахуй. А почему себе. они сейчас не могут заменить да, а, барана на какой-то... Бля, ну вон толк. Блин, У нас толкать. Чё... На что другое, почему не могут? Ну традиции типа. Ну пускай это будет кукла барана. Ну... Вот. Казахи. Молодцы, люблю казахов. Я просто лошадей люблю, ну я всех животных люблю. Я не могу представить сколько она приблизительно весит. А, нихуя себе они прям то руками ее, её... да? Блядь, да, см... да это пиздец, а что такое? Ебать. А, вопрос, а почему Блин. они это делают Ужасло. в таком случае на больших лошадях? Я там говорю не про пони, но есть же типа средние, вот не до лошади, не до пони. Нет, здесь тоже борьба, между лошадьми, она а Нет, как вот лошади это понимают? Же, я что-то не могу же понять. Я бы нам более низкой лошади это делать. Нет, на пони. А дети на пони, кстати, у ну, них типа есть? игра не должна быть простой. Блин, мне на самом деле на людей пофиг, мне лошадей жалко то Та же самая хуйня. А почему это вот так работает? Нам, типа, вот людей не жалко... Потому а... что ты понимаешь, что люди сами принимают решение в этом участвовать. А лошади баран не могут принять решение, okay, чтобы не да. небо сдохнуть, небо Бля, поноситься они прям видел... и поломать ноги об бетонную фигню. Короче, я предлагаю сделать альтернативу этому виду спорта ОМОНовцы да. с... с палками. Хуярит, политика. Хуя... Да, вот хуярит политика какого-нибудь. Плохого, кругового. Надо его донести. Да. Его не жалко, не жалко, больше действия. Ну не, ну тоже жалко. Традиция Он сам такая и. подписался. Не, ну знаешь, есть тип традиции, вот типа там. Ну, типа ты вот, сам вот, подписался. как раньше, вот было типа. Не каждый вот... же Кыргыз играет в эту игру. Мне кажется, каждый. Ты играл в эту игру? Хочешь? А, Хочешь? Бля, не, бля! бля, бля. Не боля, давай все, давай не будем. Давай, давай, не... давай вот людей. Да там позвоночник переломать, как нифиг делать. Это же, ну. Ебать. лошадь то Ой -ой -ой. Так ты ж сказал, там У -у -у -у. отрезают, все, там она целая. <свят> бля, да с лошади хорош. Я на лошади катался, но может я был так мелким? Нет, пускай падают. Не-не-не, ну, какой... я имею ввиду, там же расстояние, <свист> там же, там же расстояние, типа, приличное Огромное. прям. да. Нет, лошадь. Кстати, реально там баран Блин, целый. Ну вот это прям месиво, там же прям ключи, лавы, самые жесткие моменты, когти весь. Специально, да, самые жесткие? Ну, пиздец, ну, типа, ну, Ну, типа, Плюс. нет, я, типа, отношусь к этому так, что есть традиции, очень замечательные традиции, надо соблюдать, потому что они позволяют сохранять какие-то культурно-исторические социальные особенности той или иной страны, народа и так далее. Но при этом, учитывая, что в современном мире очень легко найти какие-то альтернативы, которые будут менее жестокими, uh -huh. почему бы не внедрять их для сохранения традиции, но делание ее менее жестокой, кровожадной, кровавой и так далее. Ну, ничто не меняет, заменить барана на куклу. И даже а, вот что убрать... лошади вот так вот, типа, да, убрать Вот это вот, это бетонная же, да, штука, скорее всего. Убрать, сделать ее там не бетонное пускай это будет, там, не знаю, а, просто ям, я... да... но она бетонная, скорее Ебать. всего. Типа да, сделать просто вред... какую-то да, яму. То есть, ну, как-то сделать так, чтобы это был именно спорт, классный mm. традиционный спорт, но более безопасный. Менее для всех вообще. и да. для животных, и для Окей, пускай людей. лошади, хорошо, но я уверена, что очень много лошадей ломает об эту штуку ноги Нет, Не, вот не говори людей. статистику, я не хочу это знать тебе типа, серьезно не... ну, Короче, да короче кажется, я да. про то, что классно, Нет? традиции замечательны, но надо делать их менее жестокими, кровавыми и опасными ну, Как для того, людей, да. так и для животных да. Ну, типа, да, когда мы смотрим, кажется, что это какой-то полнейший трэш. Когда первый раз мы вот это увидели в клипе в каком-то, это вообще казалось, типа, чё, мертвым бараном играть в игру? Ну, это для нас, может быть, дикость. Для них это, ну, реально... Ну, типа, традиции, как бы. нет, но у нас тоже есть кровавые традиции, но почему бы не... То есть, ну, грубо говоря... Но сейчас у нас уже нет такого. Все, ребята, обзоры закончились. Надеюсь, вам, как всегда, понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Может, еще снимем, может, не снимем. Да и уважайте животных. Да, любите коней животных. и баронов, Всех как нас... минимум, и беременных женщин. Да. Всем пока. Все, пока, пока. спасибо всем.